здравствуйте уважаемые друзья меня зовут дмитрий щерба и я представляю компанию осама я продолжаю вас знакомить с водяными тепловентиляторами в данном случае тепловентиляторы тепломаш сразу кстати хотел вас упредить о том что у любого из продавцов должен быть вот такой вот сертификат дилера иначе тепломаш не дает гарантию на свою продукцию если вы купили это оборудование непонятно где поэтому обязательно спрашивайте у торгующих организаций вот возвращаясь непосредственно к самому тепловентилятору. Мы предварительно его распаковали, да, вот была вот такая упаковка с достаточно хорошим толстым картоном, то есть за перевозку вы можете не переживать, доедет он спокойно до вашего объекта. Вскрыли упаковку, что там мы видим. Водяной сам тепловентилятор или водяной калорифер? Вот такая вот поворотная монтажная консоль, ну или кронштейн, как хотите, можете его назвать, то есть, которая позволяет закрепить как на стену этот водяной тепловентилятор на потолок под разными углами, в том числе поворачивать водяной колорифер влево-вправо после того, как вы установите, все крепежи, в общем-то, есть в комплекте к нему, также был в комплекте проводной, Пульт управления тепломаш и пульт инфракрасный без проводного дистанционного управления. То есть для того, чтобы работал, кстати, этот пульт, помимо того, что надо вставить батарейки, которые есть, кстати, в комплекте, вам нужно установить и проводной пульт где-то рядом непосредственно с самим агрегатом и, собственно, управлять им, потому что там есть приемник красного сигнала. Дальше непосредственно в водяном тепловентиляторе. Этот тепловентилятор выдает мощность 8,3 киловатта при температуре теплоносителя 80 градусов прямой подачи и 60 обратной. То есть вода к нему должна подходить температура 80 градусов, тогда вы получите 8,3 киловатта. Температура теплоносителя будет выше, мощность больше, ниже и мощность ниже, соответственно. Другой важный параметр эффективная длина струи. 8,5 метров у него эффективная длина струи, то есть насколько далеко он проталкивает теплый воздух. Что можно еще отметить? Низкое энергопотребление, там порядка 95, по-моему, ватт, если не путаю, потребляет вентилятор этого водяного калорифера. Класс защиты IP44, то есть пыль и влаги, в общем-то, он не боится. Струю воды, конечно, на него направлять не надо, но в каких-то влажных помещениях его спокойно можно использовать. Корпус у него сделан из оцинкованной стали, покрытый порошковой эмалью. Есть вот такие жалюзи или ламели, как их еще по-другому называют, вы их можете устанавливать, двигать вверх-вниз, и, соответственно, у вас он будет э, подавать воздух в то направлении, которое вы им сдадите изначально. Многократно этого делать не надо, потому что все-таки это металл, многократное изменение направления может просто привести к тому, что он может где-то треснуть. Поэтому повесили, выставили, все, он дует в том направлении. Безусловно, как и любое другое изделие, есть паспорт, с инструкцией по монтажу, наладке и подключению электричества к этому водяному калориферу. Оборудование проходит многоступенчатый контроль, в этом паспорте, кстати, есть везде отметки о том, что, да, там ОТК такой, это контроль прошел. Ну, наверное, в общем-то и все, что я хотел сказать. Гарантия, кстати, на это оборудование 2 года. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по данному оборудованию, или вам нужно подобрать водяные тепловентиляторы, тепломаш, звоните к нам, звоните нам, пишите нам на почту, обращайтесь. А также оценивайте это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, пока!